Я приветствую вас в медитации «Переход в новое время». Закройте ваши глаза и сделайте несколько медленных, глубоких вдохов, чтобы расслабить разум и тело. Дышите очень глубоко, медленно и равномерно. Ритмично вдыхайте и выдыхайте. Пока не погрузитесь в здесь и сейчас. Погрузившись в настоящее, вы попадете в мир бескрайних возможностей. Вас наполняет энергия могущественного сознания, которая даровала вам жизнь и испытывает к вам бесконечную любовь. Когда ваша воля совпадает с его волей, ваш разум совпадает с его разумом, а ваша любовь к жизни совпадает с его любовью к вам, оно не может не откликнуться на ваш зов. Она внутри вас и повсюду вокруг вас. Вы обязательно получите подтверждение того, что ваши усилия не остаются незамеченными. Преодолевая внешнюю среду, вы преодолеваете жизненные обстоятельства. Становитесь выше заученных чувств. Мысленно превосходите собственное тело и само время. Вы словно прикасаетесь к мантии Божества. Ваша судьба становится отражением Высшего Разума. Вы творите ее вместе с Ним. А сейчас осознайте пространство между глазами и почувствуйте энергию пространства между глазами. Теперь осознайте пространство между висками. И почувствуйте объем пространства между висками. А теперь переведите свое внимание на пространство которое ваши ноздри занимают в пространстве. И почувствуйте объем внутренней области своего носа в пространстве. А теперь попробуйте осознать пространство между языком и небом, и почувствуйте пустоту между языком и небом в пространстве, а теперь попробуйте ощутить энергию пространства между мочками ушей и головой. И почувствуйте объем пространства между ушами и черепом. А теперь почувствуйте энергию пространства вокруг ушей в пространстве. И ощутите энергию пространства снаружи ушей в пространстве. Осознайте пространство под подбородком Почувствуйте энергию пространства вокруг горла. Попробуйте ощутить объем пространства вокруг шеи. Направьте свое внимание на внутреннее пространство между сердцем и грудиной. Попробуйте почувствовать объем пространства вокруг сердца в пространстве. А теперь обратите внимание на пространство, за пределами грудной клетки и ощутите энергию пространства вокруг грудной клетки а теперь осознайте объем пространства Вокруг плеч Почувствуйте энергию пространства вокруг плеч Осознайте пространство вокруг кисти рук Пробуйте ощутить энергию этого пространства. А теперь направьте внимание на пространство за своей спиной. И ощутите энергию пространства вокруг позвоночника. Осознайте пространство вокруг таза и ощутите энергию этого пространства в пространстве. А теперь попробуйте осознать пространство между бедрами в пространстве и почувствовать энергию пространства, соединяющую бедра. Осознайте пространство между коленями в пространстве. Почувствуйте энергию пространства вокруг коленей. Ощутите, Объем пространства вокруг ступней. И энергию пространства под ступнями в пространстве. Осознайте пространство вокруг всего своего тела в пространстве. Почувствуйте энергию своего тела в пространстве. теперь направьте внимание на пространство между своим телом и стенами комнаты и почувствуйте объем всей комнаты в пространстве. Осознайте пространство за пределами комнаты. Почувствуйте пространство вокруг комнаты в пространстве. А теперь попробуйте осознать пространство, занимаемое всем пространством в пространстве, и почувствуйте пространство, которое занимает все пространство.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 в возможность и чем дольше вы пребываете в неведомом тем больше притягиваете неведомое к себе Просто станьте бестелесным сознанием в черноте бесконечности. И разверните свое внимание в ничто, в безвременье, в вечность. Чем больше вы сосредотачиваетесь на неведомом, тем больше вы вливаете в себя новую жизнь. Позвольте своему сознанию перейти от частицы к волне, от материи к сознанию, от материального к духовному от пространства и времени к безвремени и пустоте, из воспринимаемого мира в мир за пределами чувств, из известного в неведомое. И если вы, как квантовый наблюдатель, Почувствуйте, что ваш ум возвращается к известным, к людям, к вещам или обстоятельствам вашей привычной реальности, к вашему телу, вашей боли, вашей идентичности и эмоциям прошлом или будущем, то просто осознайте, что вы созерцаете неведомое и снова направьте свое сознание на пустоту возможностей и будьте никем, бестелесным, ничем. нигде без времени войдите в нематериальную сферу всех квантовых потенциалов в черноту вечности чем больше вы станете осознанием в поле вероятностей тем больше возможностей вы откроете в своей жизни. Присутствуйте в настоящем. Теперь, каким было то убеждение или представление о себе и своей жизни, которое вы хотите изменить? Хотите ли вы придерживаться его по-прежнему? Нет? Тогда примите решение с таким твердым намерением, чтобы его энергия превысила сопротивление привычных программ вашего мозга и тела. И позвольте своему телу откликнуться на новое сознание. Позвольте также своему выбору стать переживанием, которое вы никогда не забудете. И пусть это эмоциональное переживание перепишет программы и изменит свою биологию. Измените свою энергию и пусть эта энергия изменит вашу биологию. Пришло время позволить вмешаться в вашу жизнь бесконечному полю возможностей.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 чем прошлое и пусть ваше тело будет изменено вашим сознанием и энергией. Перейдите в новое состояние бытия и заставьте этот момент определить вас. И позвольте этой преднамеренной мысли стать таким сильнодействующим внутренним переживанием, что его эмоциональную энергию вы никогда не забудете. Запечатлите новый образ мыслей в своем мозге и теле, и пусть он вытеснит прошлое в вашем мозге и теле. Ощутите воодушевление. Будьте вдохновленным. Пусть ваш выбор будет решением, которое вы никогда не забудете. Теперь... Дайте своему телу попробовать будущее на вкус, в ощущениях показывая ему, что значит новое представление, и позвольте телу откликнуться на новый образ мыслей. Каково вам в этом новом состоянии бытия. Как вы будете вести себя? Что будете переживать в этом своем будущем? Как будете жить? На что это чувство похоже? Как вы будете любить? Позвольте бесконечным волнам возможности превратиться в опыт вашей жизни. А теперь эмоционально познакомьте свое тело с этим новым будущим. Откройте свое сердце и верьте в возможность. Почините свое творение.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 Материализуется. Энергия мысли воплотится в материи. А новая энергия, с помощью которой вы созидаете, это ваша новая энергия. И эта новая энергия, связанная с вами, а вы с ней. Она создает новое переживание, и она найдет вас в вашем новом будущем, пока вы живете свою жизнь из этого состояния бытия и из этой новой энергии. Теперь подчините свою новую веру полю сознания, которое всегда знает, как... Осуществить идею наилучшим для вас способом, сеять семена возможности. Станьте воодушевленным. Вдохновитесь своей собственной энергией. А теперь подчините свои представления более высокому разуму, отпустите и бросьте их в поле возможностей, возвращая обратно в энергию. Во что вы хотите верить и как воспринимать себя и свою жизнь? И на что это чувство похоже? Давайте переходите в новое состояние бытия и позвольте своему телу возвыситься до нового сознания. И пусть энергия этого выбора перепишет нейронные шаблоны в вашем мозге и гены в вашем теле. И позвольте своему телу освободиться к новому будущему. Почувствуйте новую энергию. Выйдите за пределы своего тела, своего окружения и времени. Станьте сознанием которая воздействует на материю. Попробуйте эмоционально передать телу свою веру. Воодушевление. Мужество. Устремленность. Любовь к жизни, чувство безграничности, новое бытие. Пусть ваше тело ощутит вкус иного будущего и пошлет сигналы новым геном. Ваша энергия выше материи. Измените свою энергию и измените свое тело. Сделайте свое сознание материей. Каково вам новом состоянии бытия? Какие поступки вы теперь вольны совершать? Как вы себя чувствуете? Ощутите свободу, веру в самого себя и возможность. Пустите себя. Благословите это будущее своей собственной энергией. Теперь вы соединены с новой судьбой. Вперед! Влюбите свое новое будущее в жизнь. Это ваше творение. это ваше новое будущее. Насытьте его своим вниманием. ибо куда бы вы ни поместили свое внимание, туда же вы помещаете и свою энергию. Инвестируйте в свое будущее, Верьте в самого себя. Откройте свое сердце. И позвольте своему телу вдохновляться вашим собственным внутренним переживаниям. Помните. Все, что вы искренне переживаете в неведомом, эмоционально принимаете, в конце концов становится энергией и воплощается в реальность. Теперь отпустите это и позвольте вселенскому сознанию выполнить эту задачу своими путями. Оно позаботится о вас. Кем вы хотите стать, когда откроете глаза? Как вы хотите жить отныне и далее? А теперь положите левую руку на сердце и благословите свое тело, чтобы оно было возвышено до нового сознания с помощью новой энергии. Это ваше царство. Благословите свою жизнь. Пусть она станет воплощением вашего нового сознания. Состояние вашего бытия Состояние вашего бытия отражается в вашей жизни. Благословите свое будущее, чтобы оно не повторяло прошлое. Благословите свое прошлое, пусть оно обернется мудростью. Благословите несчастье в своей жизни. Пусть они помогут вам увидеть скрытый смысл всего сущего. Благословите свою душу, чтобы она пробудила вас ото сна и служила вашим проводником. Благословите свою божественную природу. Пусть она вдохновит вас. И двигаясь сквозь вас, пусть движет все вокруг вас. Ощутите ее энергию. Ее сознание – ваше сознание. Божественная природа – это ваша природа а ее воля – ваша воля. И ее любовь – это ваша любовь ко всему сущему. Завершая медитацию, ощутите благодарность за свою жизнь безо всяких условий. Примите будущее, которое еще не настало. Благодарность – Означает, что событие уже произошло. Смели, Распахните свое сердце и ощутите принятие. Ибо благодарность – это высшее состояние принятия. Запечатлите это чувство в себе. А теперь... Верните свое сознание обратно, в новое тело, в новое окружение и в совершенно новое время. Можете открыть глаза, когда почувствуете свою готовность к этому.